Я с вами андрей догонов и моя компания догонов Продакшн сегодня я хочу протестировать свой мотоблок и свою роторную косилку мотоблок у меня обычный санкт-петербургский нева МБ-23 10 лошадиных сил, и заря обычная э, российская косилка роторная косилка которая делается в калуге сегодня я хочу из этой роторной косилки выбить всю душ всюду из этого глушителя весь дым, а из этого двигателя, который Ямаха, всю мощь. Ну что, поедем и посмотрим на что он может. Так, так, так, так, так. Так, сейчас буду я завозить его. Так, что там у нас? Это у нас не умеем, то косилка, то мощность. Будем на первой скорости ехать, косить. Ну а потом, что поделать? По максимуму. Максимум скорости, максимум мощности. Поехали. Первая скорость справляется в косилка. Цела, мотоблок, как видите, работает. Ну что, включаю вторую скорость. Держись, мотоблок. Итак, друзья, ну что, косилка, это испытание, это испытание, выдержал мотоблок, выдержал, правда, только нагрелся, но это ничего, ну и протестировал, что могу сказать, на повышенных оборотах идет хорошо, на повышенных, на самых повышенных скорости идет роторная косилка, даже причем ремень целый и невредим обратите внимание вот. ну что я вам могу сказать понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал а, ниже в описании будет где его купить если не найдете да, то есть сайт мототехника нева санкт петербург вот, также можете там и купить сразу же э, роторная котелка Заря. Да. Будут вопросы, пишите. Ну, еще вам хотел сказать. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Андрей Дагонов и компания Дагонов Продакшн. Всем пока!